Yeah. Редактор без любви, без любви к мужчинам, без любви мужчин к женщинам. Поэтому казанова специально для вас. Блин, <решев> глава <решев> <решев> <решев> И позвольте от вас, от всех приглашенных, поздравить еще раз танкистов, ветеранов с Днем танковых войск. С Днем танкистов! Спасибо! ...танковых войск, основа сухопутных войск России... Испокон веков отече... защита Отечества была и остается важнейшим и почетным долгом всего нашего народа. Последние сто лет наряду со штыком пехотинца нашу родину защищает бронированный кулак танковых войск. Итак, мы начинаем! Для чего? Почему? Наверное, помогает. Нет, ну что, вот так вот можно глаз У тебя не такая проблема? Ты закрой? Нет, глазок... Нет, не зеркальце, вот так вот. Вот Ну да. Ну, тут скотч, Пока все смотрят туда, сзади подходят их прикладами по одному. Да, Раз-раз. Вот, первые танки так и спатились. Да, выезжают, все судили. Вау, Поводят, что это? Встырили, о, вот так сделаешь? Да, можно, наверное. Это, вроде, не очень тяжело должен быть. Сейчас, тренинг! Внимитесь, ну, еще сейчас вылезет птичка. Это никуда? это лыжковский, наверное, дождь разгоняется. В Москве. В Лондоне. У вас там дождя, нет? В Лондоне. Отощаю. Все, что ли? Я уже есть хочу. Никуда не попали, там что-то не рвало, они тошнило. Блин, 30 секунд. Машина впервые показана на параде в Москве в 1967 году. Дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил разгоняет машину до 65 км в час. Экипаж состоит из 11 человек. BMP-1 вооружена 73-мм орудием "Гром", пусковой установкой противотанковых управляемых ракет 62-мм брусовым пулеметом ПКТ. Установленный комплекс вооружения позволяет поражать бронированную технику противника, в том числе и танки, на расстоянии до 3 километров. Кроме того, экипаж может вести в стрелкового оружия через амбразуры в корпусе машины. Машина может действовать в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Преодолевать водные преграды схода, обладает плавучестью. Скорость машины на плаву достигает 7 км в час. В первым в мире вооружения, созданным специально для транспортирования мотрострелковых подразделений в район выполнения боевой задачи их защиты от огня стрелкового оружия противника и для огневой поддержки на поле боя. Боевая машина пехоты выпускается и в наше время, но в значительно измененных вариантах и моделях, улучшивших ее боевые и эксплуатации. Вообще идея была классно ленточку за метр до того места, где нужно стоять. Боевая машина BMP 1 обладает высокой маневренностью, что и сейчас да, демонстрируется нам. Машина очень легко проходит змеи и при этом ведет огонь. Офицеры, уважаемые гости. Главный ведомник сегодняшнего торжества. Основной боевой танк Вооруженных сил России. Т-80. Ну это сейчас бахнет. Да. Т-80 летающий танк. А домик ухана слава Да, под Да за ты это мы уже слышим. Да тут стрелы, лечики не Там Да за что там стрясные лечики не падают? Да. да. Привет, а вообще. А а Какие бедра сам... Наверное... Наверное, Тем, кто тут рядом живет, уже давно... А а за передом живет, по-моему, их сюда для этого набрали. Т-80 поправляем... Т-80 выполняет то же самое упражнение, что и БМП-1. Несмотря на большие. Габариты и вес. Танк с легкостью проходит змейку. да? Нет, это все Да, кто-то там. Как это не боевые потери? О, увидел. Кто-то Не, не, да, нас не надо. Нет. Гупоскостой стабилизатор орудия танка позволяет ему постоянно иметь цель в поле зрения аппаратуры. Но Т-80 не только грозная боевая машина, это еще ювелирный инструмент. И его можно использовать даже для забивания гвоздей. Да, блин, мы с кем на <foliage> Итак, Т-80 Основной боевой танк вооруженных сил Российской Федерации Слово «танк» произошло от английского слова танк, что означает «бак» Этим термином пользовались первые танкисты, их командиры и начальники Для обеспечения скрытности при передислокации и использовании танковых подразделений в Первой мировой войне с тех пор слово танк и закрепилась за грозной боевой машиной. Т80 имеет боевую массу до 46 тонн. Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил разгоняет танк до 70 км в час. А фактически до 90-95 км в час. мощность составляет 1250 лошадиных сил на танке. ТВ-80 вооружен 125-мм подкастрольным орудием пусковой установкой 2А-46, позволяющим позволя... поражать танки противника управляемыми ракетами на дистанциях до 5000 метров. Боекомплект орудия составляет в зависимости от модификации до 45 снарядов и управляемых противотанковых ракет. Кроме того, имеются два пулемета калибром 12,7 и 7. Леклер а сейчас вашему вниманию предлагается инцинировка боевого столкновения между танковым подразделением Вооруженных сил России и подразделением вероятного противника во встречном бою на сокращенных дистанциях. Отделение на машине БРДМ-2 ведет к разведку маршрута движения танкового подразделения. На одном из участков маршрута отделение попадает в засаду и атаковано подразделением вероятного противника на БМП. Экипаж ведет ответный огонь и пытается выйти из боя. брдм 2 Бронированная разведывательно-дозорная машина. Боевая масса до 7 тонн. Мощность двигателя 140 лошадиных сил. Максимальная скорость до сотни километров в час. Клюво для наших дорог самого. Че, дымить?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 Танк ведет ответный огонь. Экипаж БТС направляется к подбитому бордеру. БТС-4. Баронированный тягач средний. Боевая масса 31,4 тонны. Мощность двигателя 580 лошадиных сил. Максимальная скорость до 55 км в час. БТС оснащен лебедкой с длиной троса 3,2 метра и тяговым что позволяет эвакуировать, в том числе из поля боя, любую отечественную боевую машину. Тягач оснащен оборудованием для преодоления водных преград вброд и системой защиты от оружия массового поражения. Это БТС, что ли? Тут аудитория, сильно меньше. Подразделение вероятного противника на BMP1 выдвигается для занятия рубежа обороны. Конечно, у нас Т-80, там BMP1. больше всех поменяли. Это грузинская армия, что ли? А, на бмп 1 в полном составе. И они стреляют там перед трибуной, блин, вообще не видно ничего. Закончится. Ты хотел, чтобы перед нами? По-моему, тут тоже стреляли, нет? Ну, основная стреляет, да. Хотя дальше мозгов. Немного надо, чтобы понять, что перед трибуной вставать надо. Прибежать что ли еще? Хотя могут, конечно. Ну тут мы стреляли, давай там поступим. Полковник, девчоток, не Ваш Как и вы, Верно, водитель Варни Сержант Журнал. Экипаж по номер 3. Командир гвардии Сержант Васитинин. А